друзья, черешня 19 июля 2021 Вы знаете, вот мы сделали прививки на остуженку черешню Валерий Чкалов. Видите, какие крупные ягоды появились у нас вот в этом году ну, Весна у нас запоздалая, а птицы бывают разные Есть крупные птицы, я уже показывал, работает лазерная сова из двух лазерных дисков А вот на мелких птиц у нас они поклевывали вот эту прекрасную черешню вот, которую мы сейчас держим в мешочках У нас она дала полный в полной мире созревание Вот видите, какие прекрасные Здесь у нас мешки еще Здесь все собирается, черешня И на каждой черешне, опять 6 сортов различных черешней Вы имеете в виду, когда вы покупаете черешню Обязательно отрезайте верхушь. верхние побеги, если они живые Кладите в холодильниках Амат, вот эти мокрой тряпочкой И храните для прививок чтобы на всякий случай потому что может быть саженец с вас и не приживется а черенки вы можете проявить вот как сейчас видите такие большие черешеньки будут у вас будут у вас здесь в руках и на языке прекрасная черешня ведь мы собираем ее здесь достаточно много и в то время черешни много не бывает поэтому Старайтесь прививать черешню на и на сли, и на вишню, и на черешню. Как вот, вот Валерий Чкалов, как крупномерная, крупная черешня. И как вот еще одна черешня мне очень нравится. Это в городе Чехия. Черная. Черешня очень вкусно созревает она где-то в конце июля месяца. Топсад готов поделиться с вами новыми технологиями в производстве чаши изобилия. В каждом доме, в каждой усадьбе должно быть изобилие фруктов, овощей, соков, да и вина. В том числе пробуйте, используйте, применяйте технологии, и эти технологии окупятся. окупят все ваши труды, и ваши дети, и ваши родители будут только рады. Видеть таким прекрасным изобилием Не думать о том, что сажать некуда Всегда найдется место, куда посадить добрый продукт Потому что это капитал Настоящий капитал, который никто не украдет А он останется с вами И достанется вашим детям, внукам и правнукам Удачи на даче Подписывайтесь на канал ТОП САД Вести с черешенькой Придачу.